Так, вот таким образом так делаем компостную тачку. Компостная тачечка будет у нас для червячка. Дальше покажем запуск червячка и полностью уже доделанную сейчас, сейчас, сейчас, тачечку. Подожди. Дядя Коля, бежи, да, хорошо. Так, Мастер. так. Это все дяди Коли Адриценко есть. О. Так, дядя Коля, вам Полоска. сроку у неделя, чтобы было готово. Так завтра буду готово. Ну все, я вам червяка туди не провезу. А ты из сейчас фотографирую. Хорошо. Сейчас. О! Все, есть. Так, лошадка. Лошадка. С компостной тачечкой. Для червя. Сейчас мы будем заселять сюда. 2000 червя Значит, лошадка компостная тачечка уже заполнена навозом да не лошадка хорошая хорошая Да. и ну, с есть и с и сейчас мы этот самый Внутри, да, это... да сейчас да, мы более, берем все червячка. И сейчас просто берем и высыпаем всю очередь сюда. Так. Да. Так. Так. Да, так что. Да, тут а 2000 червячка. Обалдеть. Да. Короче, они должны. Так, и нам надо сейчас водичка, водичка, да. Да, да, да, да, да. И пролить можно. И мы еще, наверное, сейчас, чтобы червячок милился, дружил, высыпем еще один мешочек Опа! навоза. Так, ну, как мы с вами видим, компостная тачечка готова. Тут у нас Пчелки. Пчелки у нас тут, а. тут у нас лошадка с компостной тачечкой, было заселено 2000 червя.